Самая страшная афера началась, когда тебя сделали физлицом. Все началось с того, что Молдова живет по римскому статуту, где разные статусы у физлица и у человека. Но нотариусы умудряются в одном и том же документе писать статус физлица, это раб и статус живого человека. Смотрите внимательно. Это очень серьезно отличается от ваших обязанностей и возможностей в этом мире.